так сегодня болтата июля снова в лесу этот раз я ухожу на два дня сегодня приночу где-нибудь у ручейка или озеро и зато двинусь обратно и дорогу сегодня у меня смысл похода найти морожку, чтобы уже отметить себе и в следующий раз прийти просто пособирать вот я иду на запад через два километра будет мороженое место Посмотрю, если там нет, то мне еще придется идти два километра. Ну и в округе погуляю. Вот я нашел первые грибы. Вот тут и вон там. Но я подозреваю, что они червивые. Сейчас я их срезу, срежу. Это маховички. Вряд ли они вот сейчас будут достойны В принципе, внимания. они нормальные, но брать их не буду. Потому что они за два дня превращаются в кашу. Если твердые попадутся, эти такие мягенькие. О, на обратном пути я буду собирать такие грибы пахнут просто обалденно такой здесь лесок моя задача пройти как минимум 10 километров вперед ну да ладно, я не, не пойду, ну можно, да ладно, дойду переночевать лететь морожковые места и обратно двинуть ну и пособирать грибочки надеюсь на обратном пути их два пакетика Хотелось бы два пакетика набрать у меня рюкзак полный всякие палатки спальные мешки палатка спальные мешок так и другая ерунда еда погода сегодня вообще жаркая больше 20 градусов Ручеек такой если не комары бы снял бы вообще тьма Вот я иду по этой просеке Дальше в лес, на запас Там будет вот мои мороженые места Какая красивая Не знаю, что-то За дерево Вернула березка Такой мини-водопадик Вот эти издалека слышно Это разотрислено было слышно, что здесь улетит, заплетаюсь. Жара прошел много. Утинка, но ее вряд ли будет видеть. Вот, не знаю, все пугают медведями, в этом районе я ни разу не встретил ни одного медведя. И даже следов сейчас смотрю, периодически, когда иду по болотам, просматриваю следы. Ни одного такого подозрительного следа я не видел какие-то странные следы попадаются, Похоже, Ой, тоже скажем что похоже как будто три точки не знаю что это за чьи-то следы просто три точки болоте дальше три точки не знаю кто так ходит редко раз самаха сегодня как красиво я еще целый день впереди ходить выберу какое-нибудь место красивое и там заночую. люблю просыпаться в палатке особенно радует когда ты реально просыпаешься в палатке никто тебя не съел То, что пугают медведь нападет рассомах но росомах не нападают на людей сколько я знаю а вот и медведь может он такой поэтому я палатка вокруг палатки по периметру обливаю уксусом у медведя острое баняние и Запах его пугает, режет, его. и он отходит. А уже не будет он, ну и запах мой отбивает. Не будет он так просто подать на палатку, О, палатка, палатку-то вот, гун значит такой. Так, шел я вперед. Нашел в полянку. Здесь не собирал. Но, видимо, поэтому у меня нет навигатора этой точки. Здесь вообще нету ягоды. Вот она как-то цела и не завязалась. Есть вот небольшие ягодки? Значит, небольшие завязки. Но мало. Это меня не интересует. Сейчас пойду вниз. Пойду опять наверх. чтобы в холостую, потом не ходить. Уже по обычаю прийти на место, где отметил, собрать и домой. То, как давно, когда начинал ходить. Ходил с этим коробом, скал морожку. Собирал, конечно, но не так это было интересно. Вообще пусто, горяк зайдут оттуда до конца этой полянки. Да, здесь ловить нечего. Вот такая налаженная уже быть. Здесь кучка вот сягодками. их очень мало. Некоторые вот даже такую ягоду собирают. Она как бы она доспевает, конечно, но зачем, я не знаю. Дайте ей созреться, чтобы она витаминами допиталась, солнышком. Вот на этом болотце в том году собирал. Тут довольно, был довольно приличный урожай. В этом году как-то вообще пустоцвет. Просто ни одной завязающейся ягодки. Все облетело. А там ниже я шел. там она еще только цвела. Ну, не будет в этом месте морожки, значит. Пойду искать дальше. В этом месте тоже в том году собирал. Хорошая понятка была. В этом году пусто и здесь. Уж пойду туда наверх, за те сопки. Туда вот, Мироновским озером. Посмотрим, что там. Там погуляю. Завтра буду зачаться другим путем. Надеюсь, что-нибудь найти. Ну, и грибочков я хотел бы собирать немножко на суп хотел бы. Интересно, чей-то след. Такой вот странный. Вот, обратите внимание на тот склон. Он южный, на нем очень вкусная черника. Я обычно тут собираю. Немножко, но она очень вкусная Когда я иду собирать бруснику И здесь обязательно литра 3 наберу 3-5, вот именно на этом месте Она очень удачная Видите, кто-то птичка поет Что-то еще на одну поленку пришел Несколько завязей нашел только Хотя вот здесь тоже собирал На месте я уже 5 лет хожу и ни разу там орошки не вижу. Вот почему-то, не знаю, если успею, скорее всего, завтра я туда двину в ту сторону. В ту сторону двину, мимо грибных мест хороших. Если не особо устану. На место своей прежней ночевки я не дойду, еще идти туда 7 километров. Что-то как-то очень не хочется. Особо, причем в основном вверх идти. Вверх, вверх вниз и опять вверх. Ну, что-то как-то Лучше я где-нибудь здесь вот отдохну, остановлюсь. Ну, а пойду еще несколько полянок, поищу новые. Ну, до вечера у меня времени хватит. Это когда вообще просто идешь налегке. Не то, что налегке, а без помыслов что-то найти, что-то искать, что-то собирать. Поэтому времени больше и можно хоть куда-то упасть. А здесь мне обходить ближе... Ближние болото Кстати, вот на этой полянке я вот собирал морожку все время. Я думал, что ее здесь совсем нет. Я приблизился, она еще только цветет. Вот реально начинает цвести Это, ну, в принципе, лет сегодня позднее, поэтому она вот так и зацветает. Да, в том году здесь хорошо так набрал. Вот, обратите внимание, я здесь кочки на кочках, цветочки. Вот на этой пленке раз собираю. Точнее не то, что собираю, бабушку пришел. Я а знаю, что мороженое растет, собираюсь бабушки. Но мало ли будут ругаться, как они пришли впервые меня. Прошу, а лайку ягод собирать. Говорит, мы собираем чернику. А говорю, морошку не собираете? «Не, не не я буду собирать. Ладно, собирай. Проходит время. Я уже собрал, проденку. Поначина на меня ругаться. Говорит, мы первые пошли. Шел, все обобрал. Странный, конечно. Старушки. Вот, ну мне.. Я бы уже их спросил, что какую ягоду собирают. Чернику, так чернику, что Че зря. Морошка пропадать. Потому она не нужна. казалось нужна. Еще как нежно. Нужно. Брить какое-то дерево. интересно такие карликовые березки не карлики просто маленькие бинка цветет в этом году как-то цветение в городе юбина хорошее вот в лесу не очень мы ходили смотреть пришли пусто ну были конечно они только зацветали может еще пойдет не знаю в лесу все позже. Тут холоднее. Ну как и морожка. Там недалеко от города она уже завидается. Как это правильно сказать. А здесь еще только цветет. К сожалению, лето было холодное. Сейчас вот такие первые теплые деньки пошли. Ну пойду уже числа двадцатых, наверное, августа. заморожки конкретно. Фух, что Я подустал. Жара дает себе знать. Очень жарко. И самое плохое, что вот в этом районе нет ручек. Негде попить. А вода со мной, наверное, уже нагрелась. Ну, пойду, вот там есть озера. Там попью холодненькое водички. Да, ручи, ручи текут. Ну, мне еще две точки проверить. Одна где-то километр отсюда. Другая в полтора километра. Ну, еще и может хотя вряд ли новый здесь найду уже все здесь сказать облазил уже не один, уже много лет короче хожу сюда и каждый кустик знакомый тоже след такой интересный не знаю кто здесь прошел и ушли может в принципе человек что-то так отродился уступил, да нет, у меня он широкий какие тебя узкие вот Хочу обратить внимание, это, мне кажется, идеальное место для палатки. Вот камень как раз, ну для маленьких, большая тут не поместится. Это вот брать вот эти вот кустики. Здесь вот ветра нет. Солнечная, так палатку поставить, был бы рядом крючок. Я бы здесь остановился. Но воды нигде не взять здесь, чтобы... Забодяжить себе еду, костер развести. Сушняка здесь везде много. Что еще сказать? Ну, такое вот место интересно. И солнечно. Камень нагрелся, тепло будет. Вон там сопка вдали виднеется. Вот на ней я собираю бруснику. Чернику тоже. Такая моя любимая сопочка. С нее все видно. Я хотел пройти за нее. вот там эти там коры красивые места конечно сегодня мне не ход туда. я тут остановлюсь собираю брусничного листа что там еще хотела бы обли... этот вот... багульника. просили меня елок еще набрать ну здесь но ну, там кажется есть иду внизу там мироновские озера а там вроде есть сосны Соснового листа. Мы, кстати, ночевали один раз на Мироновских озерах. Без палатки, без ничего. В дождь, в холод. Вот Много лет назад это было, даже не помню, сколько. Сколько это было? Десяток, наверное. Ну вот, да, пойду там переночую. Надеюсь, рыбаки не придут. Не хочу я с кем-нибудь вместе быть. Хочется одному во всем лесу по крайней мере, в периметре, там, километров 5, никого не было. Надеюсь, так оно и есть. Вон там, если ей камера позволяет, там внизу вот озеро уже виднеется. Где-то здесь сейчас. Вот именно вот конкретно дорога до Миронских озер, вот по этому месту я не очень хорошо знаю. Я по ней хожу редко. Я обычно обхожу с той стороны, потому что я обхожу за брусника, и это заморожка сюда поперсяк, с той стороны и там перехожу озера через тропинку иду вверх через чащу я не ползу лучше по тропинке в таких местах потому что там озеро обходить Но сейчас ничего я просто так гуляю и там буду искать место себе чтобы красиво было чтобы был, были дрова вот на озерцо вот одно, но маленькое, а там второе будет побольше. Здесь они плохи тем, что вот рядом с ними весь берег он мокрый. Вот того большого, там есть несколько мест, где можно расположиться, там сухо. Сухо, берег, вода. А здесь все вокруг влажная, болотистая местность. Думаю, пройду я мимо этого озера. Смотрите, как красиво. У меня в короче. Умоющий поплыхал водичкой. Подскажите, кто муха стоит такой свет? Это что такое, что, что это за животное? Или женщина на в прошла? Полюс. На этой тоже она еще только цветет. Ну, там погульник видняется. Кулик там где-то кричит, если слышно. Вот такой маленький гостёрчик развел чтобы еду себе сварить, Она поставила сверху вода пятицы. Обложил камнями. Думаю, ничего не загорится. Но я не хочу большой костер, не вижу смысла. Вообще я думал, что мне не получится ничего. Зажигалка сломалась, из нее вышел весь газ. Взял бумажку, взял этот средство от комров, стал черкать и пшикать средством от комаров. машка загорелась, я вот развел костер. Так думал, что ничего не получится. Зажигалки нет. Не наелся, может быть, другое место выбрал, но что есть, то есть. В принципе, сейчас жарко, большой костер вообще не нужен. Только для еды. Приготовить еду, и чтобы дым шел, комаров. Ну и сидеть у него, отдыхать. Сейчас шестой час вечера. У нас как-то здесь не темнеет. полярный день. Можно спать, ложиться в любое время, в любое время вставать. Вот как устану. Так, спать. А палатку разобьем, может, не буду, не знаю. Вроде тепло. Такой костер маленький, но он горячий. Уже там начинает что-то пузыриться в моей кружке, как называется. Котелки моем, похоже, маленькой. Сейчас доширак забодя. Я не беру с собой ничего тяжелого. Российский доширак не хватает. Такого вот нам на костер. И получился маленький но прогрессивный жаркий вот в таком красивом месте будет все и ночевать смотрите как красиво Звук костра на фоне Нечка закипает Сейчас поужинаю, наверное, спать надо Давай пронежу и пойду Когда-нибудь дальше такой костер Там небольшие. Я там положил Много дров, сушняка Коры и он так горит отлично После воскресенье утро уже затракал и просто гуляю вот по такой красоте я еще где-то часов 6 5-6 погуляю и домой пойду на автобус Вот мой прервался дождиком как раз пишу на уже, уже недалеко где-то километре в полторах ну, что могу сказать Заморожка надо идти по крайней мере вот туда где я собираю не как обычно 1 августа, а где-то 15-20 припозднилась она может даже и позже будет вот такой мой прогноз поход я считаю удачным то что мне надо я узнал все всем спасибо за просмотр Подписывайтесь, ставьте лайки я буду еще снимать